Приветствую, друзья! На связи Людмила Каталевская. И в этом видео я расскажу о своем любимом скрабе для тела, который я использую, который мне практически закончился. И я хочу поделиться с вами отзывом. В том числе мы еще сегодня сделаем натуральный скраб, немножечко сравним их вместе. И этот скраб можете сделать самостоятельно дома. Делается он из самых простых продуктов, очень дешевый, но и при этом эффективный и очень ароматный. Поэтому давайте смотреть вместе. Поехали! Итак, вот такой вот классный скраб. Из серия шведский спа-салон от компании Reflame. Банка вот такая вот просто огромная. Сейчас посмотрю. 200 мл, но она очень тяжелая. Это скраб солевой. У меня он тут практически заканчивается. Хотела вот вам показать. Вот так вот он выглядит. Вот такой. Причем частички в нем натуральные. И они биоразлагаемые. Он очень густой. Очень густой. Сейчас буду вам показывать. Вот такой. И... Но при этом он очень-очень а, жирный, то есть очень хорошо увлажняет, питает то есть кожу прям настолько, что очень-очень классно. Приятно, то есть очень хорошо для всего тела. Подходит для использования, если у вас больше сухая кожа один раз в неделю, если больше жирная, то все-таки можно даже два раза в неделю использовать этот скраб. Вот так вот себе шелушила. Сейчас немножечко смою и вернусь к вам. Вот такой вот скраб. Очень приятный нежный аромат, знаете, такой какой-то не знаю свежести, может быть даже морской какой-то вот бриз, такой вот рисуночек. Хватает реально долго, вот у меня уже где-то год целый. Вот, поэтому можно смело использовать всей семьей. У меня как-то семья не очень любит, но а я этим обязательно пользуюсь, потому что знаю, что кожа становится мягкая, нежная, убирает все, для чего вообще скраб нужен, все роговевшие частички кожи, которые уже э, отмерли, скажем так, которые уже отработали до себя, и для этого хорошо все это убрать, чтобы хорошая кожа, новая, обновленная, она быстрее восстанавливалась и росла. Была приятной, классной. И сейчас я вам хочу еще показать вот такой скраб, который я вот только что сделала. Вот так вот он выглядит, но запах, девочки, невероятный. Это обычный домашний солевой скраб. Как его делать? Мы берем соль. Соль может быть любая, может быть обычная, гималайская, крупная, мелкая. Естественно, чем мельче частицы, тем она будет более деликатней отшелушивать. Поэтому возьмите, конечно, для начала мелкие, мелкую соль. 8 частей соли. Нет, вру, 3 части соли, 8 частей кофе, кофе молотый, натуральный кофе, одна часть лимона или лимонный сок, либо лимонная кислота можете добавить, лучше конечно лимонный сок выдавить и добавить для густоты, для консистенции любой гель, ну я вот использую свой вот такой гель для душа, можете использовать какой-то свой привычный. И знаете, какой я уже не пробую такой делать скраб, не первый раз. Неважно какого аромата добавляю гель, всегда приятный такой ах, нежный, такой вкусный аромат кофе получается. Вот такой вот классный солевой. Кофейный у нас с вами скраб получился. Поэтому можно использовать как покупные. Ну, конечно же, их можно долго хранить с собой брать. Можно использовать обычные домашнего приготовления. Но, конечно же, такой скраб долго храниться не будет. Я думаю, конечно, можно в холодильнике похранить, но лучше. Как только вы сделаете, сразу его использовать. Пишите, какой скраб вам больше нравится, покупали, или домашний. Пробовали вы делать такой скраб. Если не пробовали, попробуйте. Он очень классный, вкусный, особенно кто любит кофе. Вам будет очень приятно его наносить прямо на все тело. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Людмила Котолевская. И пока-пока!